Северяне говорят, что в самом начале не было ничего, кроме тьмы, жесткого холода на севере и палящего жара на юге. Они говорят, что лед наползал с севера, а когда приблизился к жаркому югу, стал таять. Сила тьмы вдохнула жизнь в тающий лед. Так родился первый великан. И имя ему было ⁇ Имир ⁇ Лед таял дальше. И сила тьмы дала ему жизнь, и он стал коровой, чьим молоком стал кормиться великан. Да, коровы. я тут и не ожидала. Этого я прежде всего не ожидал. Да, я тоже. И Чуваки, я, вы такие не тоже. один, а может будем потише все-таки? Что за дичь вообще? Посмотрел бы я на тебя, если бы ты Чуваки, не увидел. Чуваки, вы было... реально думаете, что ваши комментарии сейчас в тему? Все равно ничего не происходит. Не скажи, смотри, какой графон красивый. Ладно, все, ребят, давайте замолкаем. Все, тихо, тихо, все, я тихо. Молчу. Молчу. Имир был инеистом великаном, рождением тьмы, и все его сыновья и внуки были детьми тьмы, как и он. Дети и внуки его были разными. Одни страшны с собой, другие хороши. Но изо льда родился и другой, названный Бури, подобно человеку, большой и могучий. Сын Бури по имени Бор взял в жены хорошую с собой великаншу, и у них было трое сыновей. Старший из них, Один, почитается северянами главным над всеми богами, богом-отцом. Нам все еще нельзя разговаривать. А у тебя есть что, есть что сказать? А да? у меня есть пару интересных. Я думаю, сейчас они будут не к месту. Можешь помолчать? Мне не кажется, разрабы сами вынуждают нас разговаривать, потому что ничего не происходит. Так, ребят, тихо, тихо, тихо. тихо. Сейчас, тихо. Путь, к равным, скрывает иллюзия. Не доверяй своим глазам. Найди другой путь, чтобы увидеть истину. Может Давай! Давай! Давай долги его! Что-то поменялось. Что поменялось? Ты что, не видишь? Забавно. Не мы все хотим заглянуть за довесу тайны, не правда ли? Но если нам это удается, мы зажмуриваемся и притворяемся, будто ничего не видели. Сеоно никогда не могла закрыть глаза и не видеть, как она не старалась, как не просила. платит за то, что видит все по-другому, ведь если долго смотреть непроглядную тьму, то то, что в ней таится, тоже увидит тебя. Такой я Знаешь, как у меня надо ранения труд, все перетрупано. Да ладно, шанс, только теперь тихо. Северяне ее не остановят. Она найдет то, что ищет. Силу иллюзии Вальравну дают вороны. Соедини воронов, чтобы разбить волшебную печать. Покажи мне, что ты видел, Друт. Смотри, смотри туда. Ты видишь, смотри, как сильно она совершенно по-другому. Сейчас. Залюдай за тобой. Еще врата. Очередные врата. Ты знаешь, что делать. Держишься подальше. Ты должна открыть их. Это небезопасно. Не, ушей, не ушей. Чтобы разбить печать, соедини воронов со знаком Вальравна. Сделай это. Где? Сделай это. Где? Воронов? Что это значит? Надо найти воронов. Каких воронов? Где они? Ты что не видишь, она не видит? <свеч> Осмотрись. Осмотрись вокруг, попытайся найти воронов. Соедини воронов. соедини их. мной пропал, исчез, где делся? Я потерял его. Где он он делся? Слушай, сосредоточься, слушай сосредоточься, слушай сосредоточься, Вези со мной! Она потерялась. Впрочем, не первый раз. В прошлой зимой, перед тем, как случилась трагедия, она скиталась по диким местам родной земли, питаясь ягодными корнями и зайцами. Как видишь, нередкое явление. Мы зовем таких людей гельками. Дикарями. Некоторые, как Друт, становятся гильтами в поисках искупления. А другие, как Сенуа, в надежде освободиться от проклятия. Все, кто возвращаются, никогда не будут прежними. Алраун здесь. Почему она может подняться? Подождите, кто? Can... Темная магия ближе и ближе. Магия Вальраб. Слышишь что-то. Если слышишь песню Воль Равна, следуй за ней. Она приведет тебя к нему. Но берегись его иллюзии. Не всегда можно верить своим глазам. скользящих по лесу, существах являющихся в ночи, если бы все было бы так просто. Худшее приходит без предупреждения, первобытный импульс из глубины. Напоминание, что если ты не видишь угрозу, не значит, что ее нет. не может войти, ты в опасности. Валь Равен, он там. Она не может уйти. Надо найти другой маршрут. труд говорит, всегда есть другой маршрут. Найди другой путь. Обойди вокруг. Найди свой собственный дровую путь. газёлы Самое начало игры, терпение. Когда-нибудь появятся и другие враги, Нужно уверен. право стоит подождать, сначала враги хотя бы получится. Кепка риска! Северяне говорят, что Один со своими братьями убили Эмира, и мир людей создан из его тела. Кости Эмира они пролетели в камни, плоть в почву, а кровь в соленое море. Его череп стал небесным куполом, а мозг облаками. Один и его братья поймали искры, летящие из мира муспыль, и превратили их в звезды. А чтобы защитить новый мир от гигантов, они возлегли стены из громадных изогнутых бровей и мира. Знаешь ли ты, каково это оставить все позади? Свой дом, любим, и отправиться в дикие места, чтобы, может быть, никогда не вернуться. Сен но знает, ибо когда говорит тьма, она меняет все, превращает родной дом в чужой, родных в чужаков. В добровольном изгнании есть смысл, если ты понимаешь, что на самом деле родной дом никогда не был тебе родным. Вы слишком много! Это, это опасно! Слишком много, слишком много. Соберет тебя скоро. Песня Валь Равн". Песня Валь Равна. Он идет? Ты где-то тут? Она где-то тут? Он Что это? Вон, вон там. Нет, лучше сюда. И две, какую нам надо? Слушай, сосредоточись, Слушай, Слушай, Слушай, это не шутка, это не шутка. Она него. Это, это напоминает ей, какое это место. Лес. Yes. Yes. Где? Какой лес? Лес в диких землях. Дикие земли. Она осталась там. Она отправилась в дикие земли давным-давно. Зачем она отправилась в дикие земли? Она, она дикие земли? хотела побороть свою собственную тьму. Она думала, она может побороть собственную она тьму. Она поборола тьму. Тьма почти убила ее, но она хотя бы попыталась. Друт, Друт помог ей. Если бы там не было Друта, она бы умерла. Она не может победить свою собственную тьму. Она хотела выйти замуж за Дилана. Она отправилась победить свою внутреннюю тьму и после этого выйти замуж за Дилана. Но это не сработало. Она думала, она думала ее проклятие заразит его. Она думала, думала, ее проклятие перекинется на него. Она думала, думала что она принесет ему тоже. Она, она чуть не умерла. Не она думала, что она думала проклятие может передаваться. Труд помог ей. Вороны. Они пропали. Нет. Половина из них пропала. Какие-то все еще здесь. Ну где? Какие-то все еще тут. Воллравн помогает? Он нет. Он не он помогает. Это заподнять тихо. Не нужно подумать. В диком лесу. На холодном зимнем ветру. Ей же казалось, что в этом мире для нее нету места. Она почти отдалась тьме. Почти. А потом она вспомнила слова Диллиона, Вспомнила о своем обещании. Тогда она решила продолжить борьбу и убить то, что стало частью нее. У нее вообще не было шансов. совсем рядом. Она глупая. Открывай. Открывай. Она не может. Она должна. И Но... с этой стороны. Следует. Северяне говорят, что для того, чтобы что-то получить, необходимо чем-то пожертвовать взамен. Говорят, что сила руна открылась одину только после жертвоприношения. Он подвесил сам себя на мировом дереве, пронзив себя своим же копьем и принеся таким образом сам себя в жертву. Девять ночей он провисел на дереве без еды и питья. И, наконец, увидел под собой руны. Он закричал, и они чудесным образом запечатлелись у него в памяти. А потом он упал с дерева. Где он, Это все твоя мама. Вороны, они, они пропали. пропали Нет, половина из них пропала Они пропали, ты все еще здесь Ну где? Какие-то все еще тут Рабан помогает? Оглядываясь назад Я понимаю, как наивно было полагать, что она сумеет победить сама Чем дольше она вглядывалась во тьму Тем меньше она видела И малейшие намеки на форуму звук или мысли, великающие во мраке, вырастали и крепли, захватывая ее целиком. Прежде, чем она успела что-то понять, Тима уже крепко держала ее в своих когтях. Сосредоточься, сосредоточься, сосредоточься. Это <свист> мушка. Сосредоточься. У нее получилось, у нее получилось. Печать сломана, ноты открытая. открытые, открытые. Не получилось И не получилось Над тьмой нельзя держать победу. Не похоже, что тьма собирается убить ее не сейчас она будет терзать ее, выжидать. Только когда она слабеет тьма нанесет решающий удар. Найдет ли она Диллиан раньше, чем настанет этот миг? Интересно, как скоро конец уровня? Ты же ты можешь помолчать хоть немножко. твое дело приводить голоса. Не, у меня тоже есть свое мнение и свои комментарии. Хочу нам дизлайков заработать для улучшения атмосферы. до дизлайк за это влезть. Ну а я о чем? Я, по крайней мере, хоть какую-то движуху создаю, пока главная героиня просто идет. Молодец, а теперь помолчи, пожалуйста. последнюю иллюзию Вальра чтобы встретиться с ним в его владении. Я знаю, ты сможешь это сделать, Сенва. Ты умеешь видеть. Мы оба можем видеть тьму, Труд. Может, с твоей помощью я ее одолею. Блин, пацаны, я не могу молчать, если на больше 30 секунд. О, Боги, что же нам делать в этой ситуации? Вообще, пацаны, кажется, у меня есть идея. Серьезно, что за идея? Нам любые идеи сейчас пригодят. Если попросить Сену о помощи. Думаешь, сработает даже я не знаю. стесняюсь. Но такая как Ой, да хрен с вами, я сам попробую. Сенуа, ты можешь спросить о чем-нибудь Друта? Поговори со мной, Друт. Расскажи мне историю. Сенуа. Слушай, я расскажу тебе историю. А человека, которого звали Финден. Сибиряне схватили сестру Финдена, и отец отправил его расплатиться с ними и добиться ее освобождения. Они забрали его золото, заковали его в кандалы и продержали его день и ночь без еды и воды. Потом они освободили его. Не знаю почему. Когда он вернулся в Эрин, враги его отца сожгли его дом. Отца его сожгли заживо, брата убили. Но он сбежал. Его сердце переполняло печаль. Враги его отца вызвали воздать ему за потерю и пригласили его на пир в зале у моря. Но там они предали его, продав северянам, поработившим его и отправившим его в Хель. Шесть лет спустя его хозяева достигли берегов Орг, не сжигая все на своем пути. В эти пожары и ринулся Финден, спасаясь бегством. Тот, кто был Финденом, сгорел дотла в этот день. Но из пламени вышел новый человек. Друд был рожден. Друт. Тот, кем я являюсь сейчас. И хотя Финдену не довелось увидеть свою дорогую сестру вновь, я, Друт, нашел тебя, Сенуа. Я хотел бы, чтобы ты мог увидеть мой дом прежде, чем на старые темные времена. мне, что близится конец уровня Да я тоже так думаю. Как вам механика спарринга? Мне не вообще на самом деле очень зашло. Мне тоже, но могло бы чуть покороче. Да возможно сюжет мы не смогли раскрыть полностью. Да и посмотреть было на что красивая игра все-таки. Я все равно больше всего жду босфайта. Так и мы все. Но ну, карномер мне подсказывает, что этой серии для него места не ну, будет. Значит следующий посмотрим. Ну а куда деваться? Ладно заканчиваем разговорчики у серии нормально. Пусть, пусть, пусть только лайк поставь. Да. Канал подписывайся. Помрашай Тихо. Открытый. Стой! Открытый. Не это Открытый. тьма. Моя знакомая, это после тихих земель. Она возвращается me. за мной.